21 год 21 века. За минувший год цифровые технологии проникли во все области нашей жизни, на прежде немыслимую глубину. И последствия этого рывка становятся все более явными. Форсированная цифровизация, удаленная работа и неумолимый рост числа и сложности компьютерных атак — все это звенья одной цепи. От заводов и электростанций до железных дорог и морских нефтяных платформ до моклов, меч, киберугроз нависает над каждым предприятием. Задачи специалистов информационной безопасности постоянно обновляются. Но главная цель ясна – устранить угрозы и защитить критические объекты от цифровых атак. Сегодня на Урале начинаются наши дни. Оглянитесь вокруг. Рядом с вами лучшие профессионалы страны, которые знают все о кибербезопасности промышленных технологий. Такой команде любые задачи по плечу. Вам предстоит научиться новому, рассказать о личном опыте, отработать профессиональные навыки и завязать ценные знакомства. Приготовьтесь получить от этих дней максимум. Общайтесь, ищите ответы, делитесь опытом. Форум уже начинается, коллеги, приступаем!